Собрались поехать мы с Сашкой в Вену из города Брно. Мы едем на велосипедах, потому, поэтому мы в таких странных нарядах. Нас ждет 150 километров за два дня. Мы решили делать и не две остановки, а одну остановку. Поедем мы с остановкой на границе между городом Гевлин и городом Ла. Там мы остановимся, переночуем и поедем потом дальше в Вену. Сначала Юра с Сашкой собирались поехать в целопоход на три дня с палаткой. Хоть я и не собиралась ехать с ними, понимала, что для первого раза это будет тяжело. Поэтому я настояла, чтобы палатку они с собой не брали, а селились по дороге в пансионах. К счастью, ребята меня послушали, палатку кариматы и спальники не взяли, а маршрут, уже по их решению, сократили до двух дней. Солнце, казалось бы, не такое сильное, Но... С моим типом кожи лучше намазаться, потому что я сгораю моментально. А сгореть на первых 20 километрах, это было бы, наверное, не самое лучшее решение. Поэтому будем себя как-то оберегать. Побольше крема пятидесятки, и все будет хорошо. Жаль, что крем пятидесятка не заказала рекламу. в городе Жидлоховица. Это каких-то сколько? 20-30 километров? Уже 33 было. 33 километра мы проехали и остановились покушать. Мы остановились у одного ресторанчика и э, было э, столики были на улице. Мы решили запарковать свои прекрасные велосипеды. Э, парковка была Заполнено, можно сказать, там куча велосипедов было, но велосипеды стояли через один. Вот знаете, вот такие вот в ряду, когда ставят, то вот через один. Мы попытались вклиниться, вклинить свой велосипед между двумя и услышали голос от столиков. Товарищ по нам говорит, а куда я, как я потом буду выезжать, если вы сейчас поставите свой велосипед? Мы переглянулись, я говорю, а почему вы не могли поставить вот рядышком у меня слишком большой руль, сказал товарищ Поэтому мы посмотрели на это дело, решили, что мы проедем, наверное, чуть дальше И поищем ресторанчик, где нет людей со слишком большим рулем вот. Проехали дальше, до площади, вот остановились здесь Попытались, вот я сейчас попробую показать, где парковка у нас тут вот, попытались тут запарковать, но ну, тут тоже места особо не было. Мы попытались поставить возле стеночки велосипеды. И вот от столиков, вот от этого столика поднялся товарищ, прибежал и на польском говорил, подождите, я сейчас все поправлю, все сделаю. И он свои велосипеды поставил очень вот, вот, вот плотненько освободил нам место 4 наверное и мы абсолютно спокойно поставили сейчас два велосипеда и радостно пришли и сидим сейчас ждем пока нам приготовят пиццу гавайи будем держать вас в курсе Ну, на электровелосипедах. Пока мы тюх-тюх-тюх-тюх, они просто тюх. признаки усталости, Александр, какие у вас впечатления от дороги? Нормально, я устал, и поп болит, и, все? и шея еще болит. Шея болит, что у тебя болит? По плану наши велосипедисты собирались остановиться на чешской стороне в Явлине. Так дешевле. Они обошли все пансионы в городке, мест не было. Все было занято из-за праздника урожая. Поэтому им пришлось ехать в Австрию, еще 4 километра прямо в городок Ла. Отлично, думали они, будет близко к отелю с термальными бассейнами. В Лаа, правда, им тоже отказали все пансионы и апартаменты. В городке как раз проходил праздник Лука. Мы сейчас находимся в Ла, потому что мы не заказали никакого, ни, никакого отеля, ничего э, здесь. Вот, и казалось, что все занято, и только сейчас за 269, 268 евро мы купили одну комнату на сегодня и на завтра. Нам дали 10 скидку, не знаю, за что. Вот, и к тому же у нас сегодня еще мы сможем покушать бесплатно вроде, и завтра еще покушаем с утра. Будет круто, если мы получим бесплатно и термола ну, потому что мы бы хотели и э, поплавать. Но у нас бесплатно сейчас спа. Вот, увидим. Меня здесь спрашивают на фейсбуке, как самочувствие. Самочувствие нормально, ну но мы проехали 90, э, да, 90 километров вместо 70 вот, потому что один раз мы поехали не туда, ну, или не то, что не туда, а просто э, мы не заходили ехать по дороге, поэтому мы поехали просто по другой дороге, вот, и это получилось на 10, ну, где-то на 15 километров дальше, вот, и... Ну, вот. А потом, э, потом мы еще искали жилье... Мы сначала его хотели купить в Чехии, но в Чехии у нас не получилось. Поэтому мы, э, нам пришлось э, покупать здесь. А, вот и папа пришел. Кто а что, разговорчивый ты наш. Вот. Тот, кто не заказывает заранее, платит потом больше. Но зато у нас сегодня. Я в цене, уже рассказал. В цене, да, ты уже рассказал. Да, Я уже рассказал. Вот что два, мы... два ключика. И мы можем сегодня и завтра купаться в спа или там в бассейнах, сауна, вообще все, что мы захотим. Если мы, конечно, доползем после 85 километров, которые мы сегодня проехали.